Действительно ли Вселенная бесконечная? Если другие Вселенные нет, Вселенная одна, она бесконечная и она бесконечно бесконечная. Вселенная имеет одну особенность: она безвременная. Дело в том, что человеческое восприятие, оно не может воспринимать безвременное. Человек воспринимает все с позиции с позиции начала и конца, грубо с позиции себя. То есть у него начало жизни, конец жизни и время. То есть вот это все связано с тем, что у него временность, а он в ней находится. Вот эта временность, и человек говорит, когда, сколько, до какого расстояния и так далее. А там человеческое не присутствует там присутствует божественное а божественное как или что это это было есть и будет времени нет потому что это бесконечная бесконечность поэтому когда человек говорит но это же невозможно нет нет это возможно просто нам как людям конечным очень сложно это воспринимать но если бы мы прочитав допустим книгу пагават гита, или там Нараяну, или Панишады, где описывается о бесконечности человеческой души, особенно в Пхагавад-гите, где, где Арджуне Кришна говорит слова о том, что жизнь бесконечна, о том, что не стоит бояться жить, потому что человек все равно существо, которое бесконечно рождается на этой земле, и рождался, и будет рождаться, то тогда становится понятным, что... Вселенная тоже бесконечна. Если бы Вселенная была конечна, то она бы могла приходить к состоянию энтропии. А энтропия в дальнейшем к элементам взрыва. Поэтому она конечна в каком-то промежутке. А в общей своей сложности абсолютно бесконечно Бесконечно. Просто она движется сначала в сторону времени, а потом от старого в новое, а потом от нового в старое. Ну и сейчас об этом говорят.